В YouTube, там записали видео обо мне, и это видео там он говорит У Дуйко, харизматичная душа, и эта душа там чакра закрыта, эта душа, она там она, нет никаких подселений, но эта душа она впервые здесь рождена и так далее. Ну и здесь такой вопрос: как воспринимать эту информацию, она доказательна. Если доказать, то как доказать? Или опровергать, как, как опровергнуть? То есть, ну на что нужно опираться? Ну хорошо, такая душа, но почему нужно в это верить? Или там женщина говорит, там он там летает, там поставил серебряную пластину. Ну почему? Кто может это доказать или опровергнуть? То есть вот верь мне и тотально верь, потому что я решила, что я вижу это в виде галлюцинации. Но я понимаю, что там два человека, размещенные в разных комнатах, видят одни и те же картинки, которые касаются какого-то одного определенного человека. После этого сравнили между собой.